У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, мы Канет Глория Копланд, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Добро пожаловать на канал Виктори. Слава Богу, сия есть победа, победившая мир, вера наша. Слава Богу. Давайте да. помолимся и перейдем к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы воздаем Тебе сегодня хвалу. Благодарим Тебя, Господь Бог, во веки за избавление от ковида. От этого тебе, злого движения дьявола уничтожать все, что он может. Убить все, что он может украсть. Убить и погубить, но благодарение Богу у нас есть победа. Давайте прославим Бога и поблагодарим Его за Фала это. Богу. У нас есть победа. Скажите, у нас есть победа? У нас есть победа. У нас есть победа. У нас есть победа. Она есть у нас. Мы имеем ее. Мы берем это. Слава Богу, мы берем нашу победу. Победа наша. Аминь. А сражение Господне. И Он всегда побеждает? Да, Он всегда побеждает. Да. Я скажу вам еще кое-что. Он да. наш великий врач. Он ни разу не проиграл. Да, аминь. Спасибо тебе, Иисус. Я хочу сказать о чем-то очень отрезляющем и отвратительным. Можно сказать, что это Всемирная эпидемия. 56 миллионов абортов в год. 56 миллионов детей убивают каждый год по всему миру. Да. О, Иисус. 2017. В 2017 году совершено 862 320 абортов в Соединенных Штатах. Это ужасно. Это почти миллион человек. Ужасно. Со времени судебного процесса Рой против Уэйда в 1973 году 61 миллион 628 тысяч 584 ребенка были убиты. Это пятая часть современного населения Соединенных Штатов. Как много умных людей могло родиться и у них могли быть ответы на будущие проблемы? Глория, подумай об этом. Джеймс Робисон, один из величайших евангелистов. Этот человек удивил весь мир посланием любви. И мы с Джеймсом были хорошими друзьями на протяжении более 30 лет. Скоро уже исполнится 35 лет. И я никогда не встречал человека настолько наполненного любовью, как он в моей жизни. Его мать была изнасилована. Она хотела сделать аборт, а врач не хотел его делать. Боже мой, Господь позаботился о нем, не так ли? Мы нуждались в нем. Конечно. Сколько других великих евангелистов, сколько всемирных ученых. Кто знает? Да. Только Бог знает. Грядут выборы, и я не столько виню женщин, как политиков, которые допустили это. Это никогда не было законом в нашей стране. Это связано с глупыми решениями Верховного Суда. Это никогда не было законом. Никогда. И это беспокоит меня. Это действительно беспокоит меня. Но хвала Богу, слава Богу. Спасибо тебе за это, Иисус. Аллилуйя, слава Богу. Мы изучаем основы веры. И мы говорили о первых основах веры. Верить в своем сердце и говорить своими устами. И вера не действует в сердце, наполненном непрощением. Благословение Авраама, невозможно получить верой Фомы, и вера называет несуществующее, как существующее. И также вера требует соответствующих действий. Женщина, страдавшая кровотечением, она сказала это, она поверила этому, она сделала это, она рассказала об этом и получила это. Аллилуйя! Но давайте посмотрим на обратную сторону веры, а это страх. Страх это ненормально. По-моему, перед самым началом передачи ты сказала о том, что страх притягивает поражение. Притягивает поражение. Притягивает поражение. Так же, как вера притягивает успех. Это сильно. Скажи это еще раз. Страх притягивает поражение так же, как вера притягивает успех. Боже мой. Да. Аминь. В этом нет вопросов. Страх открывает двери для дьявола. О, да. Он дух страха, он дух смерти, он дух воровства, да. убийства и да. разрушения. Это его работа. Он этим занимается. И он сам себя нанял. Но у нас есть полная власть над ним. Слава Затем Богу. я сказала, победа Господня. Он всегда побеждает. Верно. Всегда побеждает. У нас есть победа, и когда мы с ним, у нас есть победа. Да. И мы обращаемся к Его Слову, которое приносит веру. И подумай об этом. Я летал на самолетах более 60 лет. Как будто прошло несколько месяцев. 60 лет. И когда вы так долго летаете, вы начинаете соответственно думать. Есть закон... Соответствие или обоюдности. Север находится на той же линии компаса, что и юг. Итак, «Если это вера, то, развернув ее, вы получите страх». Это духовные силы. Законы, которые управляют верой, противоположны законам, которые управляют страхом. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Страх от слышания о слышании от лжи дьявола. Вы можете быть рождены свыше, крещены Духом Святым, верить в исцеление, говорить иными языками, быть верующим, слово вера. Но вместо того, чтобы каждый день слушать послание веры, вы прилипаете к новостям о ковиде и тому, что делает дьявол, и тогда у вас поднимается страх, и он переполняет вас. Это духовный закон. Все так устроено. Мы живем в мире, который создан словами и подчиняется словам и законам. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Да, мы с вами ничего не можем поделать с тем фактом, что мы управляем Но и словами. вы можете избирать свои слова. Но вы можете избирать да. свои слова. Здорово, Глория! Мы можем избирать под какой властью нам жить. Мы можем избирать наши слова. Аминь. Поскольку Бог создал землю и сразу же отдал ее людям. У Адама была полная власть. У него было столько же власти, как и у Бога. Он был точной копией Бога. И у него было право делать то, что он сделал. У него не было морального права или власти делать это, но у него было право сделать это. Почему же Бог просто не остановил его? У Бога не было права это делать. Он бы сделал себя лжецом, если бы так поступил, потому что он сказал, я отдал землю человеку, у него есть над ней власть. То же самое касается нас. Совершенно верно. Иисус понес за нас проклятие. Но если мы не принимаем то замещение, которое он сделал за нас, мы будем, как и все остальные. У нас есть книга, наполненная словами, а мы не верим ей. Семь тысяч обетований. Да. Должно быть одно или два, которое касается вашей ситуации. Конечно, гарантирую. Да, Глория, спасибо. Это наталкивает на одну сильную мысль, что в молитве и особенно в трудные времена, как мы видим сейчас, и, конечно же, вы увидите эту передачу позже, но вчера было 8 апреля, Пасха. И вы находите места Писания, которые касаются вашей ситуации, будь то финансы, Болезни или недуги, или неприятности в семье, не имеет значения. 66 книг. Это конституция Царства Божьего. Аллилуйя. Вы ищете и молитесь. «Господь, покажи мне, покажи мне слово из Библии, которое касается этой ситуации». И я покажу вам, как это использовать, буквально через мгновение. Покажи мне, где есть слово относительно этого, потому что это ответ на мою молитву. Ответ на мою молитву. Ранами его я исцелен. Это ответ на мою молитву. Поэтому я начинаю отсюда и позволяю Слову Божьему вести сражение. Я сражаюсь с дьяволом. Вы проиграете. Его уже победили. Для чего вам сражаться с ним? Нет, вы Верно. просто оказываете ему сопротивление, слава Богу. Вы просто противостоите ему. И именно так оно работает, поскольку у нас есть абсолютная и полная власть на земле. Но, как сказала Глория, нам нужно взять ее, нам нужно употреблять ее. И эта книга, это власть верующего. Вы поняли это? Да. А теперь я хочу перейти к 14 главе послания к римлянам. Давайте откроем ее. Я хочу, чтобы вы прочитали это. Я хочу, чтобы ваши глаза увидели это. Все сомнения основаны на страхе. Все неверие основано на страхе. Так должно быть. Все это вызывается страхом. Все это основано на Страхе. 23 стих 14 главы послания к римлянам а сомневающийся если ест осуждается потому что не по вере а все что не по вере грех Брат Копланд, я не знаю, верю ли я этому или нет. Не имеет значения, верите вы этому или нет. Это истина. Это не просто истина, это главная истина. Это духовный закон. Закон страха и закон веры действуют одинаково, только в противоположном направлении. Подумайте об этом. Например, я лечу на север, 360 градусов. Я делаю разворот на 180 градусов и лечу в противоположном направлении. Я летел на 360, сейчас на 180. У меня хорошо получается это. Я скажу вам, как поступают люди. Вера сильна. И я замечательно провожу время, и вот приходит covid 19 И вера вылетает в окно, а страх берет все в свои руки. Позвольте мне сказать вам кое-что. Совершенная любовь. первая Иоанна. Мы уже это читали. Совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная, то есть зрелая любовь. Бог любит меня. Я апостол Иоанн, сам апостол любви. Знаешь, Глория, он научился силе исповедания у Иисуса. И он называл себя так. Я такой. Я тот, кого любит Иисус. Да. Иисус любил их всех. Иоанн принял это. Иоанн ухватился за это, он ухватился за самую сильную часть Бога, он ухватился за учение Иисуса, он ухватился за учение Иисуса о том, что вы имеете то, что говорите. И прямо во время вечери Завета он возлежал у груди Иисуса, тот, кого Иисус любил. Петр обратился к нему и сказал, спроси у него, кто это, спроси у него, кто предатель. Иоанн ответил, сам спрашивай, нет, нет, нет, ты это сделай. Иоанн возлежит у груди Иисуса и говорит, ты спроси у него, Петр отвечает, нет, нет, нет. Петр говорит, он любит меня не так, как тебя. Но он очень сильно принял это в свое сердце. Он сказал, я тот, «Кого любит Иисус?» Это так сильно коснулось меня. Еще в то время, когда я был студентом университета Орла Робертса, я читал 17 главу, Евангелия от Иоанна, где Иисус молится, и я дошел до места, где было написано «Открой им, что ты любишь их так же, как ты возлюбил меня». И я подумал, это не может быть правдой. Если бы это не были слова самого Иисуса, не думаю, что я мог бы поверить этому. Но я буду говорить это. Я буду говорить это. Я сказал, что я это сделаю. Я уже сказал, что я соглашусь с каждым словом, которым Иисус помолился в этой молитве, и я это сделаю, и я это сделаю. Слава Богу, Иисус любит меня. Бог любит меня так же сильно, как и Иисуса. И мои колени в буквальном смысле дрожали. Я никогда не слышал ранее ничего подобного. Я был духовным невеждой. И вот я узнаю эти вещи. Да. Я узнал усилий согласия от брата Хегена, и вот я читаю и соглашаюсь с записанным в Библии. Да? Я соглашаюсь с молитвой, я подумал, я соглашусь с этим. Я едва смог вымолвить это. Но каждый раз, когда я говорил, что-то здесь пела песню, я начинал говорить, Бог любит Кеннета. Бог любит Глорию, Бог любит Кеннета. Кеннет любит Бога. Кеннет любит Иисуса. И Бог любит Кеннета так же, как Он любит Иисуса. Слава Богу, да! Я сонаследник, слава Богу. И я был в таком восторге. Весь страх ушел. Слава Богу. Именно так это нужно делать. Страху придется подняться и оставить вас. Он должен уйти. Помните о записанном во втором Тимофею? Давайте откроем его. А вы знаете, что там говорится, даже не читая об этом. Первая глава. Седьмой стих. Хвала Богу. Бог не дал нам дух страха. Он дал нам дух силы, чтобы противостоять дьяволу. Он дал нам Дух любви. Он дал нам Дух целомудрия, то есть здравого разума. И наполненный страхом разум нездоров. Это грешный разум. Но, слава Богу, исповедайте это. И на этом будет все. О, Иисус, прости меня. Отец Небесный, прости меня. Я не должен был так думать. Делайте что угодно, неважно, слава Богу. Они говорят мне то же самое снова, снова, снова, снова и снова. Но у меня есть лучшая информация. Я поверю твоим словам, Господь. Слава Богу. У меня нет духа страха, и я его больше не слушаю. Просто выключите это. Вы слышали на протяжении многих дней, недели, даже месяцев то же самое, опять, опять и опять. Что нужно, чтобы убедить вас, что этот глупый вирус убивает многих людей? Это убивает вас. Вы все еще любите меня? Я знаю, что любите. Я помню, как... Боже мой, я познакомился с одним человеком, когда он был уже достаточно пожилым. Я сброшу с тебя жучка. Хорошо. Ты пощадишь его? Он сказал, я начал читать Библию с книги Иова. Джейси Салливан. Да. Ты помнишь Джейси? Старый грабитель банков. Реформированный грабитель банков. Что? Да. Он уже был пожилым, когда я познакомился с ним. И я был его пилотом. Он имел дело с трудными людьми, не так ли? О, да. С важными людьми. Да, еще в то время, когда играл Бой Флойд и другие плохие актеры. Это было в 20-е, 30-е годы. И вот мы едем в аэропорт. Он сказал, остановись. Кеннет, остановись возле банка. Я остановился, он вернулся назад в слезах. Он сказал, Кеннет, я... Он просто плакал, рыдал. Он сказал, в прошлом... Я собирался выкрасть банкира и получить за него выкуп в 50 тысяч долларов. Он сказал, сейчас мой банкир только что положил на мой счет 50 тысяч долларов, благодаря Свала Слава Богу. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы канаты и Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и перейдем к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, и мы воздаем Тебе хвалу и поклонение. Слава Богу за нашу победу над ковидом. Мы воздаем Тебе честь и славу за это в драгоценное имя Иисуса. Аминь. Вы будете смотреть эти передачи позже. Мы записываем их сегодня, а вчера была... Пасха. Извините, вы посмотрите эти передачи позже. У нас сейчас апрель, вчера была ты Пасха. Ты пытаешься запутать меня? Нет. Нет, нет, я никогда не сделаю это. Я хотел, чтобы ты увидела, когда эти передачи пойдут в эфир. И как соединить в них то, что Господь сказал нам говорить. Вчера... Мы говорили о том, что в США было сделано 862 320 Боже абортов. Мой. В 2017 За году. один год 800 тысяч. Почти 900 тысяч человек были убиты в США в 2017 году. Можно сказать, что это всемирная пандемия. 56 миллионов абортов за год. Боже мой. С 1973 года, после судебного процесса Рой против Уэйда, было убито 61 миллион 628 584 ребенка. Это почти пятая часть современного населения Боже Соединенных мой. Штатов. Губернатор штата Техас сказал... Мы не будем делать аборты в это время. В этом нет необходимости. Верно. И затем один судья попытался выступить против этого. Он сказал, нет, нет, это необходимая часть здравоохранения. Какая чушь. Затем был подан протест, и праведный судья заявил, это не является необходимой частью здравоохранения, если... Просто посчитать. Да. С тех пор, как начался этот коронавирус, две с половиной тысячи детей были спасены в штате Техас. Только благодаря тому, что губернатор благочестивый человек. Он знает Бога. Он благочестивый человек. Мы с Глорией встречались с ним. И губернатор штата Техас сказал, «Нет, мы не позволим убивать детей в это время». 2500 несостоявшихся абортов за несколько недель. О, Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе. Боже мой, Господь Иисус, это мы прославляем Тебя. И мы благодарим Тебя. О, Аллилуйя. И благодарим Тебя за эту передачу. И мы воздаем честь и хвалу Твоему имени. Спасибо, Господь Иисус. Ты Иисус. все для нас. Мы молимся сегодня об откровении с небес. В Твое святое имя мы молимся, и мы верим, что получаем это. Мы берем это. Аминь. Аллилуйя. Слава Спасибо, Богу. Господь. И, как мы уже говорили вчера, мы говорили о том факте, что страх — это ненормально. Послушайте это. 95 раз в Библии. 72 раза в Первом Завете и 23 раза во Втором. Вот эти слова. Не бойся! Это не предложение, это заповедь. Да, верно. Не делай это, останови это. Остановите страх. Аминь. Иисус также сказал, извините, «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Но я говорю именно об этих словах, не бойся. Аминь. Аминь. В конце вчерашней передачи мы говорили немного о книге Иова. Давайте откроем ее сейчас. Иова, третья глава.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 Вот что он имеет в виду. Я беспокоился о своих детях, я просто беспокоился о них. Вот человек большой веры, но он беспокоился. И дьявол сказал Богу, конечно же, он служит тебе. Ты благословил его. Он сказал, вот есть ограда, или стена благословения вокруг да. Него. Именно поэтому я и говорю о стене благословения. Вокруг Него стена благословения. Он проклянет тебя. Это был единственный грех. Вы можете прочитать книгу Иова, и кажется, что он наделал много разных ошибок. Нет, нет, нет, нет. Минуточку. Был только один грех, упомянутый между Богом и дьяволом. Он проклянет тебя. Но Иов не сделал этого. Что же сделал дьявол? Он начал вкладывать это в его разум. Это единственный способ, как он может добраться до вас. Он не может добраться к вам через ваш дух. Он должен вложить что-то свое. Ваш разум. Прокляни Бога, прокляни Бога. Почему, Бога, почему бы тебе не проклясть Бога, почему бы тебе не проклясть Бога, почему бы тебе не проклясть Бога, почему бы тебе не проклясть Бога? И внезапно всевозможные несчастья начинают происходить с Его детьми. И дьявол просто вошел и уничтожил все. Он разрушитель. Это сделал не Бог. Но Бог позволил ему... Нет, это не так. Бог не делал этого. Иов сделал да. это. Он перестал приносить жертвы с верой и начал приносить их просто снова и снова и снова. Он постоянно приносил одну и ту же жертву за своих детей. Страх, заботы, страх. Но он не проклял Бога. А вот его жена прокляла. Что она сказала? «Почему бы тебе не похулить Бога и не умереть?» Именно она открыла эту дверь. Потому что они одно. Они муж и жена. В своем сердце она просто похулила или прокляла Бога. И я хочу, чтобы вы увидели это, потому что все это принесли его заботы, переживания и страх. Но он сказал, «Мне все равно, если он убьет меня. Я принадлежу ему, и я никогда не прокляну его». Я хотел, чтобы вы увидели это. Страх – это ненормально. Страх – это вера в смерть. Страх – это вера. Страх или боязнь ковида означает верить в него. Послушайте, что говорят многие люди. Я знаю, что вы не скажете ничего подобного, но я использую это в качестве примера. Я знаю, что я подхвачу это. Я знаю, что я подхвачу это. Я потеряю свою работу. Я знаю это. Я знаю это. Я хочу, чтобы вы посмотрели то, что Кеннет Хейген проповедовал много лет назад. И я помню это, и я слышал, как он проповедовал это, и я помню, как был на его собраниях. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели это прямо сейчас. Иногда я рассказываю истории о том, как проводил собрание в Калифорнии во время эпидемии азиатского гриппа. Я прочитал в газете «Лос-Анджелес Таймс» заголовок. Два миллиона человек в Лос-Анджелесе и окрестностях заболели этим гриппом. Я проповедовал в небольшом городке под названием вест кавина Там было две школы. Это было еще 50-е годы. Октябрь и ноябрь 1958 года. И обе эти школы отменили свои футбольные матчи, которые должны были состояться в пятницу. Я читал местную газету. В одной команде было 39 игроков, и ни один из них не появился на тренировке. Все они заболели гриппом. В другой команде был 41 игрок и только двое пришли на тренировку. Вы не очень наиграетесь в футбол с командой, состоящей из двух человек. Место проведения собраний вечером было заполнено. Пришло достаточно людей в середине дня, но затем их количество уменьшилось. Я сидел на сцене и считал всех, кто движется, включая себя. В зале осталось 40 человек, а на собрании в следующее утро я насчитал себя и еще 5 человек. То есть нас было шестеро. На предыдущее воскресных собраниях было более 40 человек, но я считал. Моя жена отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать прическу, и в зале остался пастор, двое других пасторов и двое прихожан. Я проповедовал по Библии так, будто весь зал был наполнен. Библия не изменилась. Те двое прихожан ушли, и остались четыре проповедника. Трое из них были пасторами, и все они говорили об этом гриппе. Я молча стоял и ничего не говорил. А эти трое, верующие в полные Евангелия, говорящих иными языками пятидесятников, Верующие в божественное исцеление говорили о гриппе. Наконец, один из них сказал, «Брат Хейген». Я не ответил, «Вы не боитесь, что заболеете гриппом?» Я ответил, «Нет». И могу вас заверить, что у меня никогда не будет этого азиатского гриппа. Это было в 1958 году, и я ни разу им не болел. Прошло 30 лет. Один пастор подошел ко мне и прошептал на ухо, «Я бы такое не сказал ни за что на свете». Я спросил, «Почему?» Пастор ответил, «Разве вы не знаете, что дьявол услышит вас?» Я ответил, «Да. Я знаю, что дьявол услышит меня, и я сказал это для его же блага. Я хотел, чтобы именно он услышал это, и я хочу, чтобы он знал, что у меня есть над ним власть. Аминь. Октябрь 1958 я как раз служил в армии, я находился в части в городе Форт-Гордон, штат Джорджия, и сейчас военные госпитали не строят как те. Они были построены во время Второй мировой войны, они были построены вот так, чтобы вы не могли наполнить их сразу. Я был, так сказать, их золотым кирпичиком. Со мной было все в порядке. Конечно. Это был Кеннет до Христа. И я в то время много лгал. Я знала его таким короткое время. Мы не будем сейчас подробно говорить об этом. Итак, я был там. И фактически, я должен был уехать на следующее утро. И у нас было примерно 50 человек во всей больнице. Это означает да. целую больницу. А на следующее утро у нас уже было 500 больных солдат. И один из них умер прямо в коридоре. Боже мой. Потому что ему не хватило места. Пришел полковник и спросил, кто-нибудь знает, как измерять температуру? Я поднял руку, потому что моя мать была хиропрактиком и натуропатом. И я помогал ей в клинике и так далее. Я мог измерить температуру, и я знал, как это записать. И он сказал, «Копланд, иди сюда, ты будешь помогать мне». И я пошел с ним. И я следовал за ним, делал все, что он говорил мне и так далее. И я помню, как я стоял рядом с кроватью одного солдата. Я держал в своей руке медицинские карточки и подошел, чтобы вытащить термометр из его рта. И все в комнате вокруг меня просто поплыло. Очнулся я... ...две недели спустя. Боже мой. Я чуть не умер от этого. Если бы не молитвы моей матери, она молилась за меня день и ночь. Особенно в то время. Она хорошо знала, что я жил неправильно. Поэтому... Извините меня. Я приходил в себя и опять терял сознание. На протяжении двух недель ни разу не был в полном сознании. Если бы не моя мама, я бы умер и отправился бы прямо в ад. Вот так. Что бы я делала? Вышла бы замуж за Рустера на птицеферме. Так его называли. Его кличка была Рустер. И он работал на птицеферме. Даже не думай об этом. Нет, слава богу. Страх это ненормально. Ростер не был моим парнем. Я знаю. Тихонько, мы тут кое-над чем работаем. Я просто хотела исправить это. Да, но ты самое лучшее, что произошло Хорошо. со мной в жизни. И именно твоя доброта. Спасибо. И любовь ко мне привели меня к Богу. В общем... Я ценю это. В страхе есть мучение. Это что-то большое. Первое Иоанна. Помните, что Иоанн это апостол любви. Он апостол. Он говорил о себе, что он апостол, которого любит Иисус. Аминь. Спасибо, Господь. Он пережил всех апостолов. Он единственный, кого не смогли убить. Человека любви. Все они были людьми веры, все они. Но именно он был тем, кто понимал, любовь Божью, практиковал любовь Божью. Он писал об этом в своих посланиях и в Евангелии от Иоанна он писал о любви. В первом, втором и третьем посланиях Иоанна он писал о любви и о Слове Божьем. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бог есть любовь. 1 Иоанна, 4 глава. Давайте перейдем ко второй главе и посмотрим пятый стих. «А кто исполняет Слово Его...» Да, это правда. Кто исполняет Слово Божье и ходит в нем, но он не имел в виду это. Что он имел в виду? Он имел в виду заповедь любви, исполнение Слова Божьего, исполнение заповеди любви. А кто исполняет его любовь? Кто исполняет его Слово в том, «Истина, любовь Божья, совершилась». Обратите внимание на слово «совершилась». Это означает «полностью расцвела» или «стала зрелой». Как вы становитесь зрелыми в любви Божьей? Практикуй ее, помещая ее в свои уста. Наша заповедь — это заповедь любви. И эта заповедь — это не предложение, это заповедь. Это заповедь да. Для вас и для меня, и конечно же, все, что говорил Иисус, и все, что Библия говорит исполнять, это заповедь, это заветы, которые у нас есть с Богом. Послушайте. Давайте перейдем к четвертой главе. Это четвертая глава первого послания Иоанна. И это просто великолепно восьмой стих. Вы открыли это? Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, в том любовь, в том Бог, что не мы возлюбили Бога,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 то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Слава, она совершенствуется в нас, когда мы любим друг друга. Послушайте, мы разбираем это. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем Миру, кто исповедует кто угодно. Это фундамент веры. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь и уверовали в Нее. Я верю, что Он любит меня. Я верю, что я люблю Его. И я хожу в этом. Слава Богу, я верю в это. Я так не думаю, ну, я знаю, что Бог любит меня. Но не все ли Ему равно? Да ну же. Послушайте.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 У Иисуса есть ковид? Нет. Нет. Значит, и у нас нет. У нас его нет. Слава Богу! Хвала Богу! В любви нет страха. Конечно, нет. В Боге нет страха, и Бог есть да. любовь. Да. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Покайтесь и станьте совершенными или зрелыми прямо сейчас. Начните прямо сейчас. Слава Богу. Бог любит меня, и я люблю его. Аминь. Это закрывает все вопросы. А теперь вы переходите к пятой главе. И, слава Богу, это известное место, «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». А теперь посмотрите 15 стих. «А когда мы знаем...» Нет, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, если мы просим что-то в соответствии с его словом, знаем, что он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. Бог просто подталкивал и подталкивал и подталкивал и подталкивал меня. Несколько лет назад Он поместил в мой дух эту цифру относительно этого года и следующего года, о чем нам нужно верить и каким должен быть доход нашего служения. И он просто продолжал подталкивать меня. И я сказал, Глория, мы должны это сделать. Я сказал, мы должны записать это. Мы записали это. И мы представили Богу прошение. Наш адвокат оформил его юридическими терминами. И все мы подписали это. Совет директоров подписал это. Хвала Богу. И теперь это вопрос получения небесного гранта. Мы достигли этой цифры. В этом году. Мы достигнем ее в следующем году. И наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Виртуальный молитвенный домик на юго-западе Арканзаса. Виртуальный. Аминь. Мы записываем эти передачи в апреле, вы будете смотреть их позже. Мы не смогли поехать туда в этом году, и вы знаете, по какой причине. Но благодарение Богу, у нас есть красивое место за нашим домом. Хвала Богу, да. прямо возле озера. Просто замечательно то, что делает Бог, и как Он это делает. И Он отлично заботился о нас все эти годы. И мы очень благодарны. Отец, мы благодарим тебя Хвала от всего Богу. нашего сердца. Мы открываем сегодня наши сердца и разум для откровения с небес. Спасибо. И мы принимаем это, и мы благодарим Тебя. Мы возносим к Тебе наших партнеров, мы возносим к Тебе наших телезрителей по всему миру в эти трудные времена. Но благодарение Богу, Твое слово так благо. И в Твоем слове, во втором Коринфянам, Ты сказал, что он силен обогатить вас всякой благодатью при любых обстоятельствах. И мы благодарим тебя, и мы благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы говорим о том факте, что страх это ненормально. 95 раз в Библии использованы такие слова «не бойся», как я уже вчера говорил, Иисус разными способами говорил об этом в Писании. Например, в 14 главе Евангелия от Иоанна он сказал, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Да. Не, позволяйте. не позволяйте этому. О Бог! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, О, Бог! нет, нет, нет, нет, нет, нет. О, Бог! О, Бог! Это вы, вы! остановите да. это вы не позволяете себе бояться когда Аминь. страх когда заходит страх вера выходит за дверь о да они просто не могут сосуществовать вы не можете одновременно ходить и в том и в другом да потому что это духовные силы и они прямо противоположны друг другу верно и они приносят противоположные результаты да, да. Да, здорово. Прямо противоположные результаты. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вера изгоняет слова, наполненные верой, слова, наполненные любовью. Вера да. действует любовью. И затем слова, наполненные страхом, боязнью коронавируса, убьют вас. Да. Я слышал, как Господь сказал кое-что во время одной передачи. Возможно, некоторые из вас видели это. Мы были на канале Daystar, и там была группа служителей. Некоторых из них я уже много лет не видел, а смотрел их по телевизору. Мы записываем передачи в нашей студии, а они в своих студиях у себя дома. Благодарение Богу за современные технологии. И каждый из нас говорит, и каждый говорит о разных вещах, и бояться этого вируса ненормально. Это ненормально. И каждый из нас говорит о духовных вещах, о любви, о том, что любовь изгоняет страх. Библия просто говорит, не бойся, да. что здесь непонятно. Не бойся. Да. И вот что меня коснулось, Глория. Две вещи, которые очень сильно коснулись меня в тот вечер. Нет, извините, это было несколькими днями раньше, но это не имеет значения. Страх этой болезни — это вера да. в нее. Да. Автор всех болезней и недугов вера дьявол. Вера в проклятие. Да, поэтому, когда вы боитесь этого вируса, сатана будет действовать. Он будет ходить вокруг да около, он направит к вам больных этим вирусом людей, он пришлет их вам, он сделает все возможное, чтобы вы заразились. Но, если вы ходите в вере и в любви, что говорил вчера брат Хейген, вот что я вам скажу, у меня никогда не будет гриппа, мы научились этому от него да. еще в то время, да. и у нас нет Верно. гриппа. На одной из конференций для служителей, я уже не помню сколько лет назад это было, и эта конференция проходит у нас в январе, у меня появились все симптомы гриппа. Я сидел на переднем ряду и меня трясло, я ничего не сказал, я просто сидел там, улыбался, и я сказал, "Сатана". Ты не можешь навести это на меня. Ты знаешь, что ты не можешь навести это на меня. Убирайся и убери эту вещь из моего тела прямо сейчас. Я просто сказал, все, достаточно. Прошло минут десять. И все убралось. В прошлом году, в январе, во время конференции, мы были в комнате для спикеров. Там находились все, и это был просто обычный грипп. Но симптомы сильно проявились. А мы находились в комнате для спикеров, недалеко от зала. У нас с Глорией были эти симптомы, и это были два ужасных дня. Это было ужасно на протяжении двух дней. Нет, это не было ужасно, но это было неудобно. Мы немного кашляли, вот и все. Может, это был коронавирус? Нет, это был дьявол. Да, верно. Аминь. Нет, два дня. Мы два дня побыли дома, и все стало замечательно. Просто замечательно. Взяли два выходных. Вы можете сделать то же самое. Аминь. Давайте откроем восьмую главу Евангелия от Луки. Вы помните эту историю. Иисус вернулся в Галилею после того, как послужил бесноватому в Гадаринской окрестности и мгновенно его освободил. Он только что вернулся назад в Капернаум, где находился его дом, и Иаир, начальник синагоги, встретил его и просто упал перед ним на колени. «Приди и возложи руку на мою дочь, и она будет жить». Она сейчас при смерти. Затем Иисус остановился и послужил женщине, страдавшей кровотечением. И после того, как он это сделал, в сорок восьмом стихе говорится. Он сказал женщине, «Дочь, дерзай, вера твоя сделала тебя целостной». И пока он говорил, приходит кто-то из дома начальника синагоги и говорит Иаиру, «Твоя дочь умерла, не утруждай больше учителя». Послушайте, послушайте, что написано в пятидесятом стихе восьмой главы от Луки. Но Иисус, услышав это, сказал ему, там было много людей, которые теснили Иисуса. Иисус сказал, кто-то коснулся меня. И они ответили, наставник, что ты имеешь в виду, говоря, что кто-то тебя коснулся? Тебя касается много людей. Они теснят нас здесь. Улица наполнена людьми. Иаир прямо среди них. И они теснят друг друга. И вот как я это покажу. Он не сказал, Иаир, не бойся, сынок. Он имел дело со смертью. Иисус сказал это громко. Он сказал громко. Вы можете увидеть это в Евангелии от Луки. Он проповедовал, и он громко сказал, имеющий уши да слышит. Вот откуда мы это взяли. По этой причине мы ведем себя громко когда Дух Божий поднимается внутри нас. Обратите внимание, что Он сказал. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся» или «Останови страх, только веруй, и спасена будет». Останови его. Посмотрите, как он разбирается со смертью. «Останови страх, и она будет здорова». Вы слышите меня сейчас? «Вы остановите этот страх, и она будет здорова». И он остановил страх. Он не сказал ни одного слова. Он держал свои уста на замке с того времени, как упал перед Иисусом на колени и обратился к Иисусу, который только вышел из лодки. «Возложи руку на мою дочь, и она будет жить». После этого Иаир не произнес ни одного слова. Он больше не сказал ни одного слова. Он сказал слова веры и держал уста на замке. Он произнес слова веры и держал уста на замке. Больше не сказал ни слова. Это первая базовая основа веры. Мудрость — это самое главное. И мудрость приходит из Слова Божьего. Здорово, не так ли? И дальше. Спасибо тебе, Господь. Я хочу сказать это снова. Дух страха, дух смерти, дух болезни, Дух греха, извините, дух проклятия, проклятие состоит из трех частей. Духовная смерть, болезни и нищета. Это проклятие. Тот же самый дьявол — это дух страха. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если положить это на столе, вот закон жизни, и вот закон греха и смерти. В законе жизни исцеление и преуспевание. Вот здесь нет болезней и недугов, и вы живете верой и с избытком. Слава Богу. А вот здесь то, что крадет, убивает, разрушает, смерть, болезни, недуги. Иисус сказал, вор приходит. Поймите это сейчас. Он приходит не для того, чтобы убивать, воровать и уничтожать. Я не знаю, почему люди так говорят. Иисус сказал, вор приходит, чтобы украсть. Убить и погубить. Он приходит, чтобы украсть Слово Божье. Иисус так сказал. Сатана сразу же приходит, чтобы украсть Слово. Если он сможет украсть Слово, он сможет убить вас. Если он сможет украсть Слово, он сможет уничтожить вас финансово. Если он сможет украсть из вас Слово Божье, он сможет украсть из вас веру. Это просто это совсем да. не сложно. И страх — это вера. Бояться коронавируса означает Верить в то, что Он может принести вам вред или убить вас. Вера в Слово Божье. Коронавирус — это проклятие закона. Галатам 3 глава. Геннет, можно я что-то скажу? Да, конечно. Возможно, вы раньше читали, но в Евангелии от Луки 9.1 говорится... Затем Он призвал двенадцать учеников. Иисус призвал двенадцать учеников и дал им силу и власть над всеми да. бесами да. и исцелять больных. И Он послал их проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Что здесь непонятного? Да. Что здесь так трудно понять? Подумай вот о чем, Глория. Подумай о... Он дал им силу и власть над бесами идите и да. проповедуйте и это было до распятия затем он сказал после того как воскрес да. из мертвых дана мне вся власть на небе и на земле поэтому идите возьмите мое имя изгоняйте да. бесов возлагайте руки на больных посмотрите что он сделал он навеки да. поставил тело христова против болезней и недугов. Он поставил своих учеников Верно. против болезней. Да. Он сказал, идите и да? проповедуйте это, возлагайте руки на Слава больных, Богу. они будут здоровы. Аллилуйя. Да, брат Копланд. А я думаю, что исцеление уже прошло. Когда в таком случае Бог изменил свое имя? Что? Я не понимаю. Кто Яхве Рафа? Это одно из семи искупительных имен Бога. Я Господь, Целитель твой. Яхве, Рафа, ему пришлось бы изменить свое имя. Я Господь, который исцеляет тебя для того, чтобы это произошло. Это просто Знаете, не может произойти. В этой главе так ясно написано о том, что ученики должны исцелять больных. Верно. Это мы. Затем он призвал 12 учеников, всех их. И он призвал 12 учеников и дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать болезни. Он не поставил здесь ограничений. Нет. Он дал им силу над всеми Верно. бесами, над всеми болезнями. Как насчет деяний? 10.38. Давайте откроем это место и посмотрим. И он сказал, он послал их проповедовать Царство Божье и Они стали больных. апостолами после того, как Иисус воскрес из мертвых. Они здесь были учениками. Затем он послал их, и они стали апостолами Агнца. Сегодня тоже есть апостолы, но не в этой И он сказал делать? И он сказал что «проповедуйте и исцеляйте». Ковид под проклятием закона. И в послании Галатам 3, 13-14 говорится, «Он искупил да. нас от проклятия закона». Поэтому у меня никогда не будет ковида или другой болезни или недуга. Потому что я искуплен от проклятия, но мне да, нужно перевести это в действие. Мне нужно использовать веру, чтобы сделать это. И как тот пастор сказал брату Хейгену, я никогда такое не скажу, почему? Разве вы не знаете, что дьявол услышит вас? Брат Хейген ответил, да. Я сказал, Отлично чтобы он услышал. Сказано. Вы должны активировать слово Божье верой. И это означает, что вы должны верить ему и говорить его. Основу веры. Вот о чем мы сейчас да. говорим. Да. Глория, это было просто замечательно. Это истина. Слава Богу. Хвала Богу! Слава Богу! Аминь! Спасибо тебе, Господь Иисус. И затем Он испытывает их и говорит, «Ничего не берите с собой в дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Он хочет, чтобы они научились. Кто-то сказал, «Видите, на протяжении трех лет у них было... Одно пальто и одна пара обуви. Как будто Иисус не мог их обеспечить одеждой. Да, каждый из них был богатым человеком. Каждый. Я могу доказать это из Нового Завета. Каждый был богатым. Это не было сборище бедных людей. У каждого да. из них был свой бизнес. Матфей занимался сомнительным делом. Мы знаем, что он был мытарем, то есть... Собирал подать, люди ненавидели таких, как он, потому что мы -то их обманывали, но теперь все в его жизни изменилось. Иисус послал их как учеников и дал им власть. Да. Они стали апостолами. Сейчас они ученики. Все это работает для меня не потому, что я был призван, и благословение Господне отделило меня для Бога в служении пророка. Нет, нет, нет, нет. Это просто моя работа. Все это происходит, потому что я верующий. В первую очередь, я верю. Все, что написано в Слове Божьем, будет происходить в вашей жизни. Не потому, что вы директор школы и не потому, что я пророк. Это моя работа. Я призван это делать, и вы призваны это делать. Да. Но кто верит в Бога, тот верующий. Бог поставил церковь да. против болезней и недугов. Он послал их проповедовать Царство Божье. Проповедовать и исцелять. и исцелять. Проповедовать и исцелять больных. Что говорится в 9 главе Евангелия от Матфея? Там говорится, что Он учил, Он проповедовал, да. и Он исцелял. Слава Богу. У меня как раз достаточно времени, чтобы открыть деяние и прочитать это вам. А где ты?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 кто был угнетаем духом страха. Всех, исцелял всех, всех, кто был угнетаем дьяволом. Верно. Но, брат Копланд, это же был Иисус. Нет, это Бог. Что? Бог помазал Иисуса духом святым и силою. И Иисус делал это. Как сказала Глория, что здесь непонятного? Я знаю, что вы это понимаете, но посмотрите на это в свете того, как опасен страх. Он очень, он очень опасен. Позвольте мне сказать вам, что еще опасно. Переживать о своем муже. Ну, знаете, он больной, и мы молились, и мы стоим на Слове Божьем, и мы стоим на этом Слове. Я знаю один случай, который произошел несколько недель назад. И мы стоим на Слове Божьем, да, у него плохое сердце, и мы стоим на Слове, да, мы в согласии, да, мы в согласии. Слава Богу и сила Божия действует, да. И мы начали восклицать и молиться. И спустя несколько дней она опять позвонила мне. Она сказала, брат Кеннет, брат Кеннет, брат Кеннет, нам нужно опять молиться. Теперь у него то, и у него это. Я сказал, нет, нет, нет, нет, нет. Я сказал, не делайте это. Вы опять переживаете, вы опять ходите в страхе. Вы забираете его из рук Божьих. Мы уже помолились. Прославляйте его, прославляйте его, прославляйте его. Ваш муж исцелен. Слава Богу, он исцелен. Да. Прославляйте его. Возьмите хвала, Богу, хвала Богу, что он исцелен. Возьмите. Да, аллилуйя. Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Да. Возьмите это, возьмите. Аллилуйя. Здравствуйте, мы Канет и Глория Копланд. Это наш виртуальный домик на юго-западе Арканзаса. Хорошо, да, мы должны были находиться в нашем молитвенном домике, и сейчас апрель, вы увидите эти передачи позже. Мы снимаем сейчас на причале для лодок. Аминь, прямо за домом. И знаешь, Тим, я слышал пение птиц. Там, в Арканзасе, возле молитвенного домика, всегда пела одна птица. Ее пение было хорошо слышно. И люди спрашивали, «Ваша птица?» Что они говорили? «Да, ваш спецэффект пения птицы звучит слишком громко, но это не был какой-то звуковой эффект. Она сидела на дереве. Аминь». Здесь у нас есть несколько птиц, но не такие, как та птица Слова. Да. Слава Богу, Отец, мы просто благодарим Тебя и славим Спасибо, Тебя. Спасибо, Господь. Ты так благ ко всем нам. И мы принимаем понимание, идеи, концепции, относительно этих дней и этого времени, относительно этого ухаба на дороге, который мы видели и переживаем, и мы воздаем Тебе хвалу и Спасибо честь тебе, за это. Господь. И мы почитаем могущественное имя Хвала Иисуса. Господу. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе. Ты все для нас, Иисус. И во имя Твое Хвала мы Богу. молимся. Аминь. Аминь. Слава Богу! Страх — это ненормально. Брат Копланд, как уберечься от него? Противостаньте ему. Помните, что сказал брат Хейген? Вот что я вам скажу. У меня никогда не будет гриппа. Брат Хейген, я бы никогда не сказал что-то подобное. Помните, я показывал вам пару дней назад это видео? «Разве вы не знаете, что дьявол услышит вас?» И он просто прокричал это. «Да, я сказал это для него. Я хотел, чтобы именно он услышал это». Мы с Глорией научились этому от брата Хейгена. И мы узнали об этом в 1967-68 годах. Мы научились, хвала Богу, да, говорить это то же работает. самое. Фактически мы так воспитали детей. В то время мы жили в небольшом домике, и дети были совсем маленькими. И я привел их, мы сели за столом, и я сказал, «Хорошо, вот что, дети, мы сделаем прививку от гриппа». У Джона округлились глаза, а Келли улыбнулась. Мы сели за столом, и мы открыли «Второзаконие 28». И в двадцать втором стихе говорится, «Поразит тебя Господь». У меня нет времени сейчас углубляться в это и объяснять, откуда оно взялось. Просто прочитайте предыдущую главу, и вы поймете. На одной горе провозглашали проклятие, а на другой горе благословение. И люди стояли на одной горе выкрикивая проклятие, а на другой выкрикивая благословение. Бог совершенно не намеревался проклинать их. Поразить тебя Господь». Это язык Завета. Если вы ничего не знаете о Завете, оно пролетит мимо вас. «Чахлостью» — это туберкулез. «Горячкою», «Лихорадкою» — это грипп. Это грипп. Мы прочитали это. Затем мы открыли послание Галатам 3.13. Мы были искуплены от проклятия закона. И мы сказали, «Хорошо, дети». Скажите следующее, грипп находится под проклятием закона, грипп под проклятием закона, лихорадка под проклятием закона. Мы были искуплены от проклятия закона, поэтому мы были искуплены от лихорадки и гриппа. И мы переходили от одного места к другому, от одного к другому и так далее. И мы делали это снова, снова, снова и снова. Я не знаю, сколько раз мы сказали это, пока это просто не погрузилось в их дух и в их разум. Слава Богу! Аллилуйя! Вот как вам нужно поступать в отношении своих детей сейчас. Читать и вести их от одного места Писания к другому месту Писания, пока они не поймут. И вам нужно перейти к 61 стиху и просто сказать, и всякая болезнь, всякая язва, не записанные в книге этого закона, находятся под проклятием. Все они. Это включает ковид, это включает все. Все, что приходит от дьявола, находится под проклятием, а мы были искуплены от него. Поэтому, скажите вслух, я искуплен? Я искуплен? От проклятия закона. От проклятия закона. Ковид-19. Ковид-19. Это проклятие закона. Это проклятие закона. Поэтому? Поэтому? У меня не будет никакого гриппа. У меня не будет никакого гриппа. Отныне и навсегда. Отныне и навсегда. Брат Копланд, но, но, но, но. Успокойтесь, и давайте откроем книгу «Исход». Слава Богу! И давайте прочитаем из Исхода 23, 25. «Служите Господу, Богу вашему, и он благословит, служите Господу Богу вашему, и он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу. Я благословлю вас. Это не имеет смысла. Прочитайте всю главу. «Вот я посылаю пред тобой, ангела, хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил». «Блюди себя пред лицом его и слушай глаза его, не упорствуй против него, он не будет терпеть вас. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Я буду врагом ковиду для тебя». И дальше он да, говорит, амин. «Служите Господу Богу вашему, и ваш ангел позаботится о том, чтобы ваш хлеб и ваша вода были благословлены». И отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих и бесплодных. В земле твои число дней твоих сделаю полным. Слава Богу. Это язык завета. Мы во втором завете, заключенном в крови Иисуса. Не заводите меня. Слава Богу, я уже завелся. Аллилуйя. Итак, страх это ненормально. Нет, нет, дух страха. Он дал нам не духа страха, но духа силы над ним, любви, силы, любви и целомудрия, то есть здравого ума. Разум, наполненный страхом, не является здравым, здоровым. Вы принимаете глупое решение, когда ваш разум находится под влиянием страха. Я помню это, знаешь, Глория, на этом озере много-много лет назад. Я был еще ребенком, учился в школе. У меня была маленькая фанерная лодка, и я думаю... Ты уверен, что это была фанерная лодка? Это была фанерная лодка. Это были замечательные лодки, очень быстрые. На них стоял мотор, мощностью 35 лошадиных не ты лошадиных ее изготовил? Сил. Нет, нет, конечно Хорошо. нет. Это были действительно хорошие лодки. Они были легкими и сильными, но они были сделаны из дерева. Они не были металлическими. И один парень плыл на лодке за мной. И я забыл то, о чем он говорил. О твоей лодке. Нет, он просто вел себя некрасиво. И я отвечал ему тем же. И вот я на мелководье, и, конечно же, эта маленькая лодка устроена вот так. В ней было сиденье впереди и перегородка, и вы сидите сзади. И кроме меня там никого не было. Поэтому нос лодки как бы задирается, и глупый-глупый я. Я на мелководье. И я рванул на всей скорости вперед, просто помчался. Я хотел досадить этому парню. Этому маленькому негодяю. Лодка рванула с места, и я налетел на столб, который был в воде. Он просто проломил дно лодки. Я смотрю на это. Я рада, что пропустила это. Послушайте, послушайте это. У меня были новые часы. Я не хотел, чтобы они попали в воду. Поэтому я снял рубашку и положил часы в карман рубашки. Положил рубашку в лодку, и вот моя лодка тонет. Она пошла ко дну, я чуть не утонул. Я попытался снять ее с того столба, и я думал, это самое глупое, что я сделал в своей жизни. Я вылез оттуда и встал. И там была примерно такая... Глубина. Глупый, глупый, просто глупый. И мои часы попали в воду. Они новые, но какая разница? Они попадут в воду. Лодка тонет. И это самое глупое, чем ваш разум может быть наполнен, и это не имеет никакого смысла, когда вы беспокоитесь. Беспокоитесь о своих детях, беспокоитесь о своих финансах. Не тревожь меня сейчас, Глория, я беспокоюсь. Разве ты не видишь? Нет, не нужно так поступать. Это не здравый ум. Итак, он отвратит от нас болезни. Несколько лет назад я подъезжал к своему дому. Я исповедал некоторые вещи, и в то утро я был особенно восхищен я не помню, почему и что я делал, но это было примерно 7, 8, 10 лет назад. И вот я подъезжаю к воротам, и вдруг меня осеняет. И я воскликнул, Тим, я сказал, «Слава Богу, я больше не буду больным ни одного дня в своей жизни, отныне и навеки!» Говорит Господь Бог, Он отвратил от меня болезни. Просто воскликнул это. О, нет. Бог не планировал, чтобы мы были больными. Это сработало. Я не болел. это сработало. И это по-прежнему работает, слава Богу. Позвольте мне напомнить вам еще раз. Давайте перейдем к восьмой главе Евангелия от Луки. Потому что Иисус здесь кое-что сказал Иаиру. Когда он сказал, останови страх в Луки 8.49, и он сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя сделала тебя целостной». И когда он еще говорил, приходит кто-то из начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя мертва, не утруждай больше учителя». Они стоят рядом. Они очень близко друг к другу. Иисус сказал, «Не бойся, останови страх, только верой, и она будет здорова». Или «Сделано целостной». Ты останови страх, ты останови этот страх прямо сейчас, только верой. Пусть твоя вера действует. Невозможно одновременно пребывать в страхе и вере. Они не работают одновременно. И то, и другое, это вера. Это духовные силы. Одна из них это вера в смерть, а другая это вера в жизнь. Одна из них это вера в Бога, а другая это вера в дьявола. Брат Коплант, я рожден свыше, крещен в Духе Святом. Я верю в исцеление, я говорю иными языками, слава Богу. Это не принесет вам никакой пользы. Что вы имеете в виду, что это не принесет мне никакой пользы? Вы можете говорить языками человеческими и ангельскими, но если у вас нет любви, или у вас есть страх, то вы ничто, просто производите много шума. Извините, дорогие, но это то, что говорит Библия. Вот что Господь сказал мне после событий 11 сентября 2001 года. В Вашингтоне. Мы были в Вашингтоне, где проводили собрание. И это произошло. Те события были 11 сентября, а мы проводили собрание в октябре, в конце октября, начале ноября. И вот я еду к месту проведения конференции, и я услышал это, я услышал это, я услышал это. Я услышал это. Мириться со страхом значит... Загрязнять свою веру. Мириться со страхом, значит да. загрязнять свою веру. Перед тем, как вы родились свыше, перед тем, как вы стали новым творением, страх был частью вашей жизни. Ваш дух был наполнен страхом, потому что вы подсоединены к дьяволу, если вы не соединены с Богом. Страх был внутри вас все время. Но когда вы родились свыше, вы стали новым творением. Древнее прошло. Источник страха, который был внутри вашего духа, прошел, и все стало новым. Теперь у вас есть источник веры внутри, и все от Бога, потому что вы были сделаны праведностью Божьей. Я помню, как ты однажды смотрела в окно гостиницы, где мы остановились, и во дворе был большой фонтан. И этот фонтан высоко выстреливал вверх воду. И ты сказала, вода под большим напором или с большой силой выходит из этого фонтана. И все, что было в трубе перед этим, как включили да. этот фонтан, весь мусор, все, что там было до включения, но когда они включили этот большой фонтан, под действием этой силы убралось все, что было в той да. трубе. Именно это произошло с нами, когда мы родились выше. Но теперь, когда да. вы... Позволяете страху наполнять вас, а вы позволяете страху наполнять вас, думая о неправильных вещах и говоря неправильные вещи. «Я боюсь, что со мной будет». «Нет, я боюсь, что нет». «Почему?» «Мои ноги просто убивают меня». Перестаньте. Выбросьте это из своего словарного запаса. Вам не нужны дьявольские вещи, чтобы выражать себя. «Это захватило меня до смерти». А что я должен говорить, брат Копланд? Что это захватило меня до жизни? Единственная причина, по которой это плохо звучит для вас, состоит в том, что вы всю свою жизнь говорили, «Это захватило меня до смерти». Почему бы вам просто не сказать, «Это восхищает меня». Вспомните о том, что написано. Иисус сказал, «Да будут слова ваши «да» и «нет». Все остальное от дьявола. В чем же здесь суть? Не допускайте страх. Он загрязнит вашу веру, не допускайте его. Иисус повернулся к Иаиру и сказал, ты останови этот страх, только верой. только веруй, только веруй, только веруй, верь этому, останови страх, только верой. Используй только свою веру, и она будет жить, неважно, с чем вы столкнулись. Именно страх произвел все это, весь тот беспорядок, который дьявол принес и обрушил на ваши финансы. Остановите страх, только веруйте, Бог сделает вас финансово целостными. Остановите страх, скажите это. Я останавливаю Я страх. Я останавливаю страх. Я использую только мой веру. Я использую только мою веру. Я, мою Я верующий. верующий. Я верующий. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Я отказываюсь загрязнять свою веру. Я отказываюсь загрязнять свою веру. Я верю в Бога. Я верю в Бога. А как насчет этого? Мы будем верить в Бога. Как насчет ваших финансов? Имейте веру в Божью. Не имейте страх в дьявола. «Верьте в Бога». Это всегда ответ. Имейте Верно. веру в Божью. Он верит в вас. Он верит, что вы будете делать именно то, что вы должны Аминь. делать. Он ходатайствует за вас, молится за вас. Аминь. Аллилуйя. Давайте поговорим об этом. Коронавирус — это проклятие закона. Мы знаем это. Мы уже это проходили. Давайте прочитаем из третьей главы послания к Галатам. Вам нужно опять увидеть это. Мы видели это много раз. Восьмой стих. И Писание, провидя... Минуточку. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это такое же проявление Бога, как Отец, Сын и Дух Святой. Это Слово Божье. Аминь. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Понимаете? Понимаете? Когда эта книга говорит, она обращается к вам, но это Бог, который обращается к вам. Послушайте. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило, или Бог проповедовал Евангелие Аврааму, в тебе благословятся все народы, Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвы или проклятием, ибо написано «проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Второзаконие — это книга закона. Проклятие закона. А что законом? Никто не оправдывается перед Богом, это ясно потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано, где? Во второзаконии 28. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Извините, второзаконие 21-23. «Проклят всякий, висящий на древе». Речь идет об Иисусе. «Дабы благословение», скажите это, «дабы благословение Авраамова распространилось на язычников». Язычник — это просто человек, который не знает Бога. Вы больше не язычники, потому что вы знаете Бога дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою, чтобы мы получили то, что Дух пообещал Аврааму, благословение, благословение Господне посредством веры. Слава Богу. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Это завет, братья. Когда заключается завет, он навеки. Бог много веков назад заключил с нами завет. Слава Иисус Христос из Назарета наш кровный брат. Мы были и язычниками, но уже не язычники. Аминь. Мы больше не язычники. И я хотел, чтобы мы подошли к следующему. Глория, спасибо тебе за это. Я взял это из твоих заметок Хорошо. об исцелении. Вера... Это ресурс, сила, способность принимать сверхъестественные способности Божьи в вашем духе, душе, теле и в жизненных обстоятельствах. Когда веру применяют, она изменяет все обстоятельства. Вера дает свободу от проклятия, нищеты, болезней, смятения и печали. Хвала Богу. Не печальтесь в это время. Да, но брат Копланд, вы не понимаете. Мой дедушка очень болен. Не печальтесь из-за этого. Что вы имеете в виду? Не печалиться из-за этого. В печали нет веры. Да. Наполняйтесь радостью, чтобы ваша вера действовала. Я имею веру Божью. Я запрещаю этому. Вы даже не видите этого. Мы получили власть над всем, что летает, над всем, что плавает в океане, над погодой и над всем, что ползает. Это маленькая вещь, это маленькая вещь, которая ползает. А одна волна жары может убить ее. Да, да, да, позвольте мне сказать вам кое-что. Не начинайте печалиться. Вот что я вам скажу. Вы становитесь проблемой. Возможно, вы приходите, а вас даже не пускают к вашему дедушке. Я не знаю. Если так, наденьте маску, возьмите емкость с елеем, зайдите к нему, возложите на него руки, на вашу бабушку, на вашего папу, на вашу маму. Зайдите и возложите на него руки, согласно записанному в послании Якова, проклините эту болезнь и улыбнитесь, и скажите, «Я имею веру Божью, и вы тоже». И этот вирус не укоротит вашу жизнь. Да, аминь. Вы будете жить долго, не умрете и будете возвещать дела Господне. Наше время подошло к концу. Хвала Богу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Канет и Глория Копланд. И сегодня пятница в виртуальном молитвенном домике на юго-западе штата Арканзас. Мы находимся... В Нью-Арке, в Техасе, прямо на заднем дворе нашего дома, возле причала для лодок. Спасибо, Господь. Слава Богу. И, Отец, это так замечательно. Мы открываем наши сердца и мы открываем наш разум, чтобы принимать понимание, идеи и Спасибо, концепции. Иисус. О жизни верой. Хвала Богу и слова веры, которое мы проповедуем. И мы молимся за наших партнеров и за всех, кто слышит нас по всему миру. Благодаря этому каналу Виктори и благодаря другим каналам, где мы транслируемся. И мы воздаем тебе хвалу, честь и славу. Сия есть победа, победившая мир. Да, Господь. Вера наша. Хвала Богу. Тогда скажут искупленные Господа. Да. Так. Мы искуплены. Мы искуплены от ковида. Спасибо, Господь. Слава Иисусу в Боге. На этой неделе мы говорили... На прошлой неделе мы говорили об основах веры, и это нужно делать. На этой неделе мы говорили об основах страха, потому что страх — это ненормально. Страх — это извращенная вера. И я хочу напомнить вам опять. Многие из вас... Могли не услышать этого. Вера и страх это духовные силы. Какой силой изначально было то, что стало страхом? Верой Адама. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Так написано в послании к римлянам 10.17. Это духовный закон. Адам. Был как Бог. Иисус, второй и последний Адам, Иисус равен Богу. Адам был равным Богу. Между ними не было разницы. Они выглядели одинаково. Адам был создан по образу и по подобию Божьему. Но что произошло? Адам ходил и разговаривал с Богом в Эдемском саду. Да. Но в то мгновение, когда он испугался, когда он согрешил, он спрятался от Бога. Вот когда появился страх. Вера обратилась в страх. Итак, страх ковида, бояться опасного животного или бояться змеи, или торнадо, или грозы, означает верить в эту грозу. Это вера в смерть. Это вера в то, что этот вирус способен убить вас. Я боюсь его, потому что вы верите в то, что он убьет вас. Брат Копленд, нужно, чтобы вы помолились за меня. Я верю, что я подхватываю грипп. Не будет никакой пользы от молитвы за вас. Вы верите, что вы подхватываете его? Помолитесь за мой артрит? Нет. Во-первых, это ваш артрит? Вы сказали, он мой. Я не буду молиться за ваш артрит, я помолюсь за вас. Вы просто придираетесь. Лучше уж придираться, потому что если не придираться, то дьявол вас убьет этими словами. Слова — это сила. Изначально слова не были предназначены главным образом для общения. Они высвобождают силу. Бог высвободил силу в своих словах. И он Бог веры, и он есть любовь, и он создал вселенную силой веры. Аллилуйя. Я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили вчера. Восьмая глава Евангелия от Луки. Откройте свою Библию на восьмой главе от Луки. Вперед. Вы знаете, что Иаир пришел к Иисусу в Капернауме, в его городе. Иисус собирался домой. А Иаир встретил его прямо на берегу моря. Упал перед ним на колени и сказал, «Моя дочь, при смерти, приди, возложи на нее руки, и она будет жить». И он сказал, «Возложи на нее руки, она будет жить». Это говорит его вера. Да. Вы знаете, что Иаир больше не сказал ни одного слова? Ни одного слова. Он уже все сказал и больше не собирался ничего говорить. У него было много возможностей, когда все выглядело очень плохо, но он не открыл свои уста. Но когда пришел человек с посланием о смерти, посмотрите на то, как Иисус, это открывает глаза на многое. Когда он еще говорил это, Приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждая учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Не говори ни слова. Не говори ни слова. Останови этот страх. Он имеет дело со смертью. Он имеет дело со смертью. Если бы он сказал, «О нет, о нет, она уже умерла», это было бы концом всего. Все кончено, но нет. Он продолжал держать уста на замке. «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Слава Богу! И Аир получил свою дочь живой, потому что отказался бояться. Не бойся! Не бойся! 72 раза в Первом Завете и 23 раза во Втором Завете. 95 раз в Библии записана эта фраза. «Не бойся! Останови страх! Останови его! Не бойся!» Именно эти слова. Я говорил это много раз. И я напоминаю вам об этом сегодня еще раз, в пятницу. В какое бы время вы не слушали или не смотрели бы эту передачу. Не думаю, что в Библии есть что-то более противоположное вере, чем страх. Действительно, нет. Это противоположности. Да приносят противоположные результаты. Помните, что говорится в 14 главе Евангелия от Иоанна? Большинство людей не понимают этого. Они не понимают значение последней вечери. Это трапеза завета. Это трапеза завета, на которой Иисус сказал, это мое тело, ломимое за вас. Это моя кровь. Нового Завета. Пейте из этой чаши все. 12, 13, 14, 15, 16, 17 главы. Я верю, что это начинается с 12 главы. Давайте посмотрим. Давайте проверим. Это либо 12, либо 13. Да, это 13 глава. Перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего, 13, 14, 15, 16 и 17 главы говорят о происходившем, на этой вечере. Иисус в тот день разговаривал со своими учениками. Первый стих 14 главы. Понятно, что Он обращается к вам. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня. Веруйте. Вы Вы делаете это. И в другом месте написано, «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Вы не позволяете, чтобы это произошло. И Аир не позволил своему сердцу смущаться и бояться. Он послушался Иисуса. Страх это ненормально. Окутайте себя обетованиями Божьими и фактами Божьими. Ранами Его вы исцелились. Это не обетование, это библейский факт. Да. В Библии примерно 7 тысяч обетований. И все они принадлежат вам и мне. Когда вы знаете Иисуса, как своего Господа и своего Спасителя. Окружите себя этими обетованиями. Слава Богу, да. Вы можете подхватить гриб. Да, а я не подхвачу. Да, всегда переводите это на позитивный лад. Всегда, всегда. Никогда не говорите негативно о Боге. Всегда оставайтесь на Божьей стороне всего. Да. В 1930-е годы... 30-е, 31 й или 32 й я не помню точно. Я не буду говорить обо всех подробностях того, что произошло, и так далее. В городе Акрон, штат Огайо, пытались пришвартовать дирижабль. Флот экспериментировал с этой вещью, и они пытались пришвартовать дирижабль. И стыковочная башня, для тех из вас, кто не знает, как это работает... Но эта стыковочная башня поворачивалась вот так. И у дирижабля не было колес. Это был большой воздушный шарик. Дирижабль. И вот дирижабль... Дует боковой ветер, и в этом конкретном случае было около 200 моряков и солдат на земле, которые держали большие длинные веревки, тяжелые веревки. И они держали дирижабль и направляли его на место. У этой вещи была вот такая штука. И этот дирижабль должен был подойти туда и пришвартоваться к ней. И он качался на ветру. Но проблемой был боковой ветер и порывы ветра, которые достигали отверстия дирижабля. И вот все эти тяжелые веревки, Свисает с него, и те люди держат их. В общем, вы себе представляете. 200 моряков и солдат пытаются опустить его с помощью этих веревок. И порыв ветра внезапно поднимает его вверх. Некоторые из тех людей отпустили веревки, некоторые не отпустили и, упав с высоты, разбились насмерть. Многие получили серьезные ранения. Один человек просто продолжал держаться за веревку. И когда дирижабль, наконец, пришвартовали и его сняли, его ждала карета скорой помощи, и он сказал, «Я в порядке». Но ну, вы же, наверное, очень устали». Он сказал, «Нет-нет, я в порядке». Когда я увидел, что я поднялся слишком высоко, чтобы прыгать вниз, я просто держался за веревку одной рукой. Наверное, он был моряком, потому что он знал, как сделать узел. Он сказал, я держался за нее одной рукой и примерно два метра веревки обвязал вокруг себя и сделал узел. Мне не нужно было держать ее, она держала меня. Он просто парил в воздухе. Вот так. Дирижабль поднялся вверх а он просто парил в воздухе и смотрел на происходящее. Он обмотал себя этой тяжелой веревкой и летал, наслаждаясь полетом. И позже он сказал, в тот день вокруг все было таким красивым. Он сказал, со мной все в порядке. Я просто свободно летал и наслаждался видами. В то время, как другие сдавались и падали. Да. Обвяжите себя Божьими обетованиями. Все обетования Божьи в нем, да, и в нем, аминь. Он дает мне мир, он мой мир. У меня великий мир среди всего этого беспорядка. К тому же, это всего лишь на несколько дней. Если пойду и долиной смертной тени, не смерти. Если пойду долиной смертной тени, никогда не останавливайтесь в этой долине. Да. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. И почему? Чтобы он мог восстановить мою душу. У меня есть мир прямо посреди всего происходящего. Ха-ха-ха. Сатана, дьявол, коронавирус. Я знаю, что говорится в послании Иакова 4.7. Покоритесь Богу, что я и сделал в его обетованиях. Я обвязал себя этими обетованиями, и я противостою дьяволу, и он убежит, поэтому убирайся. О, брат Копланд, я не чувствую, что он ушел. Он не ушел. Вы убежали. Я не чувствую, что он ушел. Он не ушел. Что вы имеете в виду? Нет, вы не поверили записанному в Иакова 4.7. взять это. Вы поверили это. своим чувствам. Да, взять это. Да. Вот что означает принять или получить. Она научила меня всему этому. Возьмите это. Возьмите это. Просто возьмите. Аминь. Да, дьявол ушел. Убирайся, сатана. Он ушел. Ушел, ушел, ушел. Просто трясясь от страха. Ушел. Убирайся из моего дома. Благословен Бог навеки во имя Иисуса. Убирайся! Он ушел. Возьмите это. Тело, приди в соответствии с этим. Так говорил брат Хейген. И так говорю я. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя, я замечательно. Чувствую себя замечательно. Тело? Приди, приди в соответствие вы любите его не так ли вы любите его не так ли я скучаю по нему я скучаю по нему да слава Богу я чувствую себя хорошо скажите это я чувствую себя, я хорошо. Чувствую себя хорошо я чувствую себя замечательно, я чувствую себя замечательно. Тело? Тело. Приди в соответствии с этим. приди в соответствии с этим я верю я верю всем своим сердцем всем своим сердцем, Что дьявол убрался вон что дьявол убрался потому вон, что я противостал ему потому что я противостал ему да Аминь трезвитесь бодрствуйте Противостаньте дьяволу. Противостаньте ему. Помните, что означает слово «аминь»? Да будет так. Прямо сейчас. Что? Прямо сейчас. Что? Нет, я неправильно это сказал. Прямо. Прямо сейчас. Я не знаю. Иногда я могу перепутать слова. Я скажу что-то подобное и потом думаю «что?» Потому что я замечательно провожу время, слава Богу. Дьявол ушел, аминь. Да, но брат Копланд перестаньте. Улыбайтесь. Аминь. Но я чувствую себя больным. Вы не больны, вы чувствуете себя больным. Прекращайте это. Ухватитесь за слово Божье. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Однажды я видел один мультфильм. И вот лежит человек, и его спрашивают. Ты противостал дьяволу? Он отвечает, я не в том состоянии, чтобы выступать против кого-то? Я помню это. Я помню. Говорю вам: мы победители. Мы победители. Слава Богу! Хвала Отец, Богу. мы просто сильно благодарим тебя. Мы воздаем тебе хвалу за эти вещи сегодня. За Твое Слово. И это так замечательно. За Твое. Не дух. так ли? Разве не замечательно Аминь. знать да. это? Разве не замечательно знать силу Слова Божьего? когда вы можете просто окутать себя Божьими обетованиями и позволить Слову Божьему воевать за вас. Да. Слава Богу. Это слово сравнивается с острым мечом. Заточенным с обеих сторон. Вы надеваете все оружие Божье, и вначале вы надеваете броню. И дьявол не знает. Он не знает, это вы или Бог. Поэтому не говорите что-то глупое. Ну, конечно же, я надеюсь. Нет, забудьте об этом. Нет, забудьте об этом. Это не бог. Это тот. Глупышка. Нет, нет. Отложите это. Вы можете дрожать внутри. О, нет, нет, нет. Тим, помнишь эти фильмы, в которых показано оружие и броня? Шесть кубиков пресса на броне. И человек надевает ее на себя, и, возможно, она давит его, но он выглядит хорошо. На нем это броня праведности. Он выглядит, как Бог. Аминь. Дух страха, дух болезней, дух недугов. Петр сказал, возложите все ваши заботы, беспокойства, переживания и тревоги раз и навсегда. на Нашего Бога. Это становится привычкой. Да. Вы приходите к тому, что вы даже не думаете это постоянно. о нем. Вы просто верите Богу и отдаете все это Ему. Верьте, что вы получаете. Это, это. делает Иисуса тем, кто заботится да? о нас. Аминь. Аминь. Теперь Филиппийцам 4 глава. Ни о чем не заботьтесь, 6 стих. Не заботьтесь, здесь говорится «не заботиться». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания Спасибо, перед Богом. Да. Вы не говорите «О, Бог!» Нет, нет, нет, нет, нет, нет. С благодарением делайте известными свои желания и просьбы. «Я просто хочу поблагодарить Тебя, Господь, слава Богу!» Ваше лицо вспотело. Я просто хочу поблагодарить Тебя за то, что я исцелен от гриппа, и у меня никогда не будет ковида. Слава Богу! Дьявол не может навести это на меня, и я просто прославляю Тебя. Я просто хочу поблагодарить Тебя и прославить Тебя за то, что все мы здоровы. Слава Богу! И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте, чему вы научились, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да. будет с вами». Хвала Богу. Он будет, Делай что угодно, да. Он будет. И когда умирает кто-то из ваших родных, он будет рядом. Невозможно, а будет. Он будет с вами. Да. Но вы должны взять власть над своим умом. Скажите, мой ум — это мой ум. Мой ум — это мой ум. И я буду думать только то, о чем я скажу думать моему уму. И я буду думать только то, о чем скажу думать моему уму. Наше время подошло к концу. Мы с Глорией вернемся через минуту. Пятница всегда день пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». Всегда. Всегда. Я не помню, когда я последний раз использовал какое-то другое местописание. Давайте откроем шестую главу послания к Галатам и так далее. Но сегодня, внутри моего духа, когда я начал открывать послание Галатам, поднялось, что нужно открыть десятую главу Евангелия от Марка. Давайте прочитаем это. Подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?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 Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Читаем дальше. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, Ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений, восток рад, более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей и земель. Конечно же, Бог начинает благословлять вас финансово, и вы попадаете под плотный огонь зениток. Не беспокойтесь об этом. Гонения ничем вам не помешают пока вы не начнете уделять им внимания. А веки грядущим жизни вечны. происходящая на земле — это мелочь, слава Богу. Да, но, брат Копланд, это меня сильно затронуло. Что мне делать? Не съедайте свое семя. Не съедайте свое семя. Отдайте его. Давайте. Аминь. Отец, мы вместе принимаем вас сто крат в это время среди трудностей и проблем. И я молюсь за моих партнеров. Я верю Богу вместе с ними относительно финансов во имя Иисуса. Наше время подошло к концу. Бог любит вас, и мы любим вас. И Иисус. Иисус. Господь.